Всем привет на моем канале! Сегодня сделаю видео обзор на планетарный миксер Китфорд, которым я недовольна, я недовольна выбором, я недовольна вообще его работой. Совершенно об этом тоже расскажу по порядку. И про мой ручной миксер, который я люблю, обожаю, ни на что не променяю. Это ручной миксер Bosch 300 Вт. но обо всем по порядку. Возможно, то, что я сегодня буду говорить, поможет вам не совершить тех ошибок, которые совершила я при покупке. Также сделать какие-то акценты, подсказочки. Ну, возможно, будет полезно. Итак, начну с ручного миксера. Это По характеристикам пройдусь. Это ручной миксер Bosch 300 Вт. Здесь всего две скорости, минимум, максимум и турборежим. Венчики два штуки и два крюка. Крюками я пользовалась, наверное, пару разок. Это когда крутой тесто замешивать необходимо. Либо на дрожжах. Вот я дрожжевой, по-моему, для пиццы делала. Ну, в принципе, справился со своей задачей. Но в основном я мешаю крем, взбиваю крем, сливки. Что еще он... Очень, ну, как бы, справляется со своей задачей. Я ничего не могу сказать, он у меня уже более пяти лет, и я им очень довольна. Я его ни на что не променяю, честно говоря. было бы помощнее, да, вот следующий, допустим, куплю помощнее, тогда этот выйдет из строя. Значит, он довольно легкий, то есть его очень удобно держать в руке, на весу и довольно длительное время: 15 минут, то есть, я могу свободно им работать. Что самое интересное, в характеристиках написано, что здесь непрерывная работа на максимум, примерно там для взбивания яиц или чего-то там. Я уже не помню, честно говоря. По инструкции нужно будет поискать, почитать. Не помню, где она. Я ее не нашла. Что он работает, по-моему, то ли 5, то ли 7 минут беспрерывной работы. Ну, до 10 минут. Но я стою, когда мешаю белковый крем. Он у меня работает довольно приличное время. Также, если я взбиваю Делаю зефир. Он тоже работает где-то около 15 минут и даже больше. Делаю, если там две порции, порции или партии. У меня проходит небольшой перерыв, и он дальше работает. Мне очень нравится, что он не греется. Это огромный плюс вообще при выборе любого миксера. Что он не греется, его очень удобно держать. Ну, он легковесный. Так, здесь, единственное, вот два гнезда разной формы, и соответственно, венчик один больше, один меньше, главное, не перепутать. Внутри по использованию, ну не знаю, там все засоряется, как туда залезть я не разбирала, здесь нету никаких э, винтиков, уж, болтиков, чтобы э, разбирать и там все чистить. Ну здесь, я так понимаю, стоят фильтры, то есть когда мука, такие вот сыпучие продукты сюда влетают, то отсюда они не вылетают, здесь довольно э, сзади чистенько. То есть там да, внутри какой-то стоит специальный фильтр, предохраняющий загрязнение. Как вставляются ручки? Так, кнопочка здесь вот отщелкивается очень хорошо. Раз. И выпали. Ну также На крючки. Тоже удобно. Защелка такая. Раз. Так, это минимум крючки и максимум. По уровню шума. Допустимый уровень шума. Уши не закладывает, в принципе. И слышно, даже когда вот я разговариваю э, в микрофон. В принципе, все слышно. Допустимо. Что я не могу сказать, так, здесь вот по эксплуатации у меня только вот пожелтел шнур. Ну, возможно, от перегревания, потому что довольно длительное время, ну, как бы я стою, замешиваю крема и все такое. Только поэтому. Сер, и он стоил где-то 25-30 долларов, честно говоря, не скажу. То есть довольно такой бюджетный вариант, и самое главное, что он, блин... Реально стоит этих денег и работает на это, ну, как бы на эту сумму. То есть, я не скажу, что это прям слишком дорого, нет. Ну, другие варианты, мы пробовали. А, по венчикам, смотрите, венчики прямые. Изначально я к ним очень сильно привыкла. И помню, когда, с чего вообще началось, почему миксер я этот выбрала? Потому что моей свекрови свекор муж как бы купил да такой миксер и на время у меня еще не было тогда вообще ничего я только начинала начинала что-то сделать для себя я у нее позаимствовала и я к ним очень привыкла потому что отлично взбивают вот сливки я уже говорила белковый крем хорошо справляется именно прямые венчики ну вот я не знаю изначально я к ним привыкла то есть все зависит от того что вы изначально выбираете у кого-то, я смотрю, много есть вот такие изогнутые венчики, венчики. И вот когда я выбирала миксер себе, мы выбрали такой вот, как бы с чашей съемный ручной миксер. Но он устанавливался стационарно, был отдельно так, чаша, она там крутилась обычная, пластиковая. И миксер мне не понравился, потому что венчики были изогнуты, они не справлялись со своей задачей, как вот этот миксер. Возможно, там была ну, как бы мощность, или что, или я. Не знаю. И очень сильно грелся, поэтому и вонял. Это вот, значит, при выборе ручного миксера также ориентируйтесь не только на мощность, но и на то, чтобы он не грелся. То есть прям берите и проверяйте вот где вы там в магазине, на рынке. Мы на рынке покупали, мы проверяли. И когда вот я выбирала себе, так вот говорю про вот этот стационарный, так он он прям сразу там в розетке стал вонять. Но мы его все равно купили. Дома я стала им пользоваться, он очень сильно грелся. Мы его вернули назад и взяли такой же, как у свекрови, да, миксер. И вот мне он очень... Ну, вот об этом все. В общем, если будут вопросы по этому миксеру, пишите. Если у вас есть какие-то другие отзывы, пишите. Будет интересно почитать. Ну, а сейчас перейду к моей ошибке покупной планетарного миксера. Здесь, э, крышка вот такая пластиковая. Честно говоря, я ей ни разу не пользовалась. И, наверное, не буду пользоваться, потому что это дополнительно нужно ну, стоять мыть и я в принципе сыпучие продукты сюда не использую то есть я не замешиваю здесь бисквит очень редко я в основном покупала для того чтобы делать готовить зефир но так как он не взбивает здесь вообще совершенно ничего то я эту крышку как бы и не использовала дальше вот этот рычажок чтобы поднимать верхнюю часть вот на сколько градусов, я так предполагаю, это где-то 45, возможно 30 градусов. Венчик. Здесь вот такой специальный штырь с пружинкой. В одну сторону так поворачиваешь, и он, вот эта пружинка, она отскакивает и снимается венчик. Венчик сам по себе, ну, в принципе, нормальный венчик. Нормальный венчик. Единственный минус, вы видите, ржавый винт. Ржавый гвоздь который при постоянном замачивании, простите меня, пришел в негодность. Я не знаю, было ли у вас такое или нет, но вот это минус очень такой хороший в данном случае. И вот здесь вот между вот этими швами постоянно ну, как бы либо зефир застревает, то есть продукты, понятное дело, и при замачивании, то есть я же не буду каждый раз разбирать венчик вот на эти две части, доставать и все оттуда вымывать. Это, блин, бред полный. Вот. Ну вот как-то так, венчик. Дальше здесь есть еще крюк. Крюком я тоже ни разу не пользовалась, так как тесто тоже я не замешиваю. Чаша. Чаша здесь на <coughs> какой объем? Максимум, по-моему, 5 литров. Сейчас по характеристикам скажу, пока только покажу. Здесь вот есть меточка, хам, <coughs> максимум. Ну, в принципе, чаша нормальная. Я стала замечать, что у меня здесь уже на дне прорисовывается какая-то фигня. То есть у меня венчик реально чертит по дну. А почему? Сейчас вот тоже по ходу все расскажу по порядку. Здесь 6 скоростей, которые переключаются ну как бы плавно. Покажу поближе. Начиная с нуля. 1, 2, 3... Так до 6. И такой турбо режим, который вы нажимаете, оно там что-то взбивает и автоматически возвращается при отпускании на свое положение. Так, в принципе, все. А, вот эта вот крышечка, которая сверху, она предотвращает, когда масса, чтобы не вылазила, либо не разбрызгивалась через верх. Ну... Я и как-то тоже не пользуюсь. То есть у меня на порцию зефира уходит столько, что все помещается, в принципе, внутри. Тут вот даже на коробке написано, так, высокая мощность. Неправда. Плавный старт, да. Иногда даже зависает, подвисает, нужно возвращаться в исходное положение, потихоньку как бы это самое, наращивать. Так, плавная регулировка скорости, да, импульсный режим, крышка с загрузочным отверстием, тот, который я не пользуюсь, чаша из нержавейки, 5 литров. А, вот еще насадка такая, слушайте, не знаю, где она лежит, не нашла, ну да, три насадки. На смену. Ну вот, вот в этом венчике, там, носа, как эти, прутики, да, они вот такие, как ну, железные нержавейки. Крючок отличается, мне кажется, по своему суставу, то есть он прям даже другого цвета. Это что с фокусом такое, непонятно. И вот лопатка тоже такого качества, как будто это э, как алюминика, но она вроде не алюминиевая но другая по качеству. Низкий уровень шума. Полный бред, потому что, когда я включаю этот миксер, мне кажется, самолет взлетает. Тут вот заглушает всю кухню. Вообще ни хрена не слышно. Очень сильно э, шумит. Я на это не обратила вообще изначально внимания. И пока у меня еще есть гарантия, возможно, я как бы предъявлю данный факт. Автоматическое отключение, да, есть. Чтобы все не забыть, значит, модель КТ 1324. Вот здесь на коробке написано КТ 1324-1. Не покупайте такой миксер. Нет, он хорош, но у него максимальная э, работа на максимуме всего лишь, всего лишь 10 минут. Мне этого мало, не хватает. Потому что во многих ремаг взбивание достигает там, ну, я не знаю, до 15, до 20, до 30 минут. То есть, если у меня не взбивается... В планетарном миксере мне приходится ручным взбивать столько же времени, допустим, 10-15 минут, а да, потом в чашу перекладывать и еще 10 минут добивать на максимуме. Но ну, это бред. Вот здесь такая была книжечка в коробке. Инструкция, так, руководство по эксплуатации. Из чего состоит моторный отсек, шпиндель для резиновой ножки. Они как присоски, они к столу очень хорошо прилипают. И при взбивании немножко все равно пошатывает миксер в разные стороны. Но он стоит четко закреплен. Сейчас я его поставлю. Так. То есть он довольно хорошо присасывается. Так, если бы он еще так работал. И, друзья, самое интересное то, что, что я не заметила, что было скрыто от моих глаз. Чтобы я вообще не догадалась, вот почему у меня в чаше от венчика следы. Я сейчас покажу. А вот в этой части у меня какое-то идет искажение при вращении. Вот я сейчас включу миксер. Посмотрите, как он ходит. Не ровно. Он в каком-то месте прыгает. Выше-ниже. То есть мне продали бракованный миксер. Я бы... Я не сразу это заметила, заметила недавно, когда вот обратила, внимание просто, обратила внимание просто на чашу миксера. Когда заметила вот это вот, я, ну, сначала я не понимала вообще в чем дело, что там происходит. Но когда я наклонилась и посмотрела горизонтально, то есть вы видели, что она не ходит горизонтально. Вот здесь впадает вот эта фигня, а вот здесь наоборот выпадает. И у меня получается вот так раз-раз-раз-раз идет по каким-то непонятным траекториям, неровным совершенно. А, так как у меня еще гарантия не стекла, то есть я тоже по этому поводу буду звонить и разбираться. Вот. По поводу громкости сейчас включу на максимум. В принципе по характеристикам все рассказала, сейчас расскажу вообще, как мой выбор пал на этот миксер. Ну и сейчас немножко расскажу вообще, как я выбирала миксеры, почему я купила именно такой, а не какой-то другой, который прорекламированный. Сейчас мне начнут многие писать. Я начну с того, что, во-первых, все исходит из ну, как бы дохода. У нас такие большие покупки, они случаются на какие-то большие праздники. То есть это день рождения или это Новый год, грубо говоря, да? или там женский день. Ну вот что-то с этого. Потому что в обычный, обыденный какой-то день ты не пойдешь раз и по щелчку купить себе что-то причем это дорого стоит. Я знаю, что планетарные миксеры стоят и по 1000, и по 2000 долларов, и по 500 долларов. Простите, у меня таких денег нет. То есть сейчас все упирается именно в финансы. То есть если вы финансово зависимые, то вам необходимо выбрать из того варианта, который вам предлагают. Во-первых, у нас в магазине, когда мы ездили смотреть миксеры, там вообще выбора ноль, понимаете, ноль. Я покупала на сайте... Белорусский, 21 век, и доставка была из Минска, я сама в Гомеле. А, то есть я платила еще за доставку. То есть, у меня не было возможности даже прийти и посмотреть, оценить, прикинуть, попробовать, как бы послушать. Вот. А отзывов в интернете как таковых особо нет. Единственное, где я спрашивала, это была я в группе в Вайбере, где там кондитеры. Кондитеры были. Но я сама-то не кондитер. Но я была в этой группе. И просто задала вопрос девочкам. Потому что я подыскивала вариант ну, в районе 100 дол долларов. У меня больше не было. У меня вообще даже 100 долларов не было. То есть мне необходим был миксер. Дешевый. И чтобы он как бы ну работал. вот. И так получилось, что я выбирала самый дешевый. И там мне ну, как бы написали, что работает миксер. Все как положено. То есть отлично. Ну и я... Ждала, ждала момента, когда же у меня появятся эти деньги. И что самое интересное, у меня в прошлом году, во-первых, я на горке покаталась и вывихнула плечо. Так как я была застрахована, мне выплатили страховку. Там и вышла около 100 долларов, даже, ну, меньше. И вот мы добавили к этой сумме, так и я вот выбрала ну такой дешевый то есть по моим деньгам у меня зарплата вообще 150 долларов и как бы тут из чего тут исходить ну непонятно то есть если у вас есть деньги то да идите покупайте хороший миксер который там стоит и 400 и 500 Но у меня не было этой возможности сейчас я понимаю что я поспешила с покупкой потому что даже куда этот миксер деть я не знаю он будет просто стоять потому что во-первых я как так сказать ленивая Мне очень не нравится его долго мыть. Пока эту чашу отмоешь, пока венчик, когда миксером работаешь ручным, там два венчика сполоснул, помыл, ну как бы обезжирил все, свободен. А тут же такой процесс тоже об этом как бы, меня утягощает. Вот. Вот так я вы купила. Дальше на что вообще ориентироваться? Ориентируйтесь на время работы на максимуме на э, максимальной мощности вашими то есть если у миксера там, мощность 5 у меня 6 если мощность 6 значит сколько времени он работает э, на шестерке чем длительнее он работает, тем, естественно, лучше. Тем у вас, ну, как бы не будет таких проблем, как у меня. Недовзбитая масса. Я, я, когда первый раз вообще пришла, ну, как бы, дома, надо же попробовать, мне его домой привезли, мы проверили, все хорошо, ой, гудит, ой, работает. Ой, как круто! Я была в такой, знаете, вот как в эйфории, что ли. А у меня тоже есть такой миксер, я прям кайфовала. До момента, как я, когда я стала готовить. И потом я поняла, что полное фуфло купила. Основываясь не то, чтобы как бы. Я исходила из наличия той суммы, которая у меня на руках была. Все. Вот так. Я знаю, что есть миксера хорошие, но они стоят денег. То есть, если у вас этих денег пока нет, пользуйтесь ручным миксером и не спешите приобретать, как говорится, катамешки. Вот. Ну, как у меня получилось. В наших магазинах, когда вот ездили, мы выбирали, смотрели. Там стоит 1-2 миксера. И, простите, это не те миксеры, которые там рекламируют. Нет, какие-то, причем они дорогущие тоже. Они стоят по 700 долларов. А выбора ноль. И когда вот смотришь по интернету, ты не можешь, ну, пощупать, потрогать. Вот я же говорю, это самое-самое плохое, вот, когда ты не знаешь. Так что я надеюсь, что кому-то видео мо. Кто-то что-то извлек, так? На что нужно обратить внимание вообще при выборе, при покупке. Обязательно проконсультируйтесь, будьте дотошными прям, прям во всех вопросах, потому что, ну, это такая вещь, которую вы покупаете, которая, ну, как бы нужная. Если, если бы я не занималась зефиром, мне не нужен был бы планетарный миксер. Мне не нравится просто стоять, долгое время взбиваться. То же самое с меренгой, допустим. Я могу ее нагреть в чаше. Вообще вот про меренгу, да, у меня часто спрашивают, почему в пластиковой миске. Да потому что я не могу по-другому сделать. Я не могу по-другому взбить. Типа в чашу поставьте. Хорошо, я поставлю в чашу. Так мой миксер в чаше даже не взобьет. 10 минут будет недостаточно для взбивания меренги швейцарской. Вообще недостаточно. Яйца никак не подойдут. И вот это такая тонкая грань такая, вот. Поэтому я, вот то, что вы видите в видео, я всегда взбиваю сначала, я начинаю ручным миксером, вот прям как показываю по видео. Если вы берете меньше белков, значит и ручным можно добить, все, и никаких проблем. Но вот когда идет большая партия белков, 4, я думаю, я считаю это много, 5, 6, 7, все зависит от размера белка, я беру самое крупное. Ну, вот когда 4, то мне необходима, конечно, мощность миксера планетарного. Но ее не хватает. Через 10 минут он обрубается. Поняли, какие ошибки, да, и на что обратить внимание. Я надеюсь, что вам это все пригодится. Так что посоветовать я не знаю даже, что советовать. Смотрите, конечно, у ведущих кондитеров, которые пекут постоянно на постоянной основе. Еще миксер вам не нужен, если вы делаете пряники. Там достаточно просто ручного миксера, чтобы вам сделать глазурь. Если вы реально занимаетесь вот зефир, вот зефирить, вот планетарный, ну вот да, зефирить, нужен планетарный миксер. Если делать безе, нужен планетарный миксер, потому что можно, вы прям в чашу ставите на водяную баню, белки с сахаром, вот это все растворяете, потом ставите в планетарный миксер и забываете минут на 20. И у вас там все быстренько взбивается, и все круто, конечно, получается. Все. По-моему, все сказала. В общем, если что-то недорассказала или много нанудила, пишите. Пишите, почитаю, послушаю. Все. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.